У меня свежие новости. Я связался с техническим отделом NASA и узнал, что новый марсоход использует такую же систему памяти, какая использована для Curiosity. Марсоход Curiosity был оборудован двумя компьютерами, но только один из них работает в каждый момент времени. Каждый имеет следующую конфигурацию. 2 гигабайта флеш-памяти, 256 мегабайтное оперативное запоминающее устройство и 256 килобайтное постоянное запоминающее устройство, хранящее системные программы. Нам нужно иметь возможность разместить всю нашу программу в оперативном запоминающем устройстве. Однако по причине того, что нужно делиться местом с другими программами, нам выделено всего 5% объема оперативного запоминающего устройства, и это максимум, который мы можем использовать. Это всего около 12,8 мегабайт. Я говорю об этом, так как хочу описать идею выбора оптимального соотношения времени и памяти. Или компромисса времени и памяти. Это часто используемый термин в информатике. Я посмотрел на программу, написанную ivy 46 и здесь используется массив из миллиона простых чисел, чтобы перебирать только их, пока это возможно, при проверках деления. Опрашивается вопрос, почему бы просто не хранить все простые числа до нужного нам предела в массиве, вместо того, чтобы вычислять их на ходу? Как упоминалось в одном из предыдущих видео, это было бы наилучшим решением для алгоритма проверки деления. Несмотря на то, что этот алгоритм не выполняет много шагов, он начинает работать очень медленно, и внезапно происходит аварийное отключение, еще до достижения предела. То есть он не может быстро решать задачу на входных данных таких размеров, которые я задал ранее. В этом случае, соотношение смещено в пользу времени, выраженного в виде повторяющихся проверок деления, за счет затрат памяти, то есть необходимости хранения массива чисел. Так почему же это не сработало? Но ну, попробуем выполнить грубый подсчет, учтя то, что мы узнали, чтобы понять, подходит ли этот метод для нашего ограничения на объем памяти. Вспомним, что нам нужно работать с числами до около 9 квадриллионов, а наш алгоритм проверки деления должен проверять множители до квадратного корня из этого числа, и мы сможем сказать наверняка, простое число или нет, только дойдя до этой точки. Сколько же есть простых чисел, меньших квадратного корня из этого предела? Квадратный корень от 9 квадриллионов равен 94,9 миллиона. Сколько простых чисел меньше 95 миллионов? Ну, к счастью, мы узнали математический способ, чтобы вычислить примерный ответ на этот вопрос, используя теорему о распределении простых чисел. Итак, сколько простых чисел, меньших x? Примерно x, деленное на натуральный логарифм x. В случае x, равного 94,9 миллиона, получаем количество простых чисел, примерно равное 5,1 миллионам. Чтобы хранить эти числа, нам нужно знать размер самого большого из них в нашем случае примерно 5 миллионов 100 тысячного, которое, как мы знаем, меньше, чем 94,9 миллиона. На всякий случай, я проверил по таблице известное значение этого простого числа. И наибольшее простое число, меньшее, чем квадратный корень из нашего предела, которое нам необходимо хранить, равно 89 миллионов 78 тысяч 611. Сколько памяти требуется для хранения одного этого большого числа? Чтобы это выяснить, переведем число в двоичную форму, в которой компьютер будет его хранить, используя крошечные переключатели в памяти. Я рассказывал об этом в видео про память компьютера. В битах наше наибольшее простое число выглядит так. То есть 24 бита, или 3 байта, нужно для хранения одного этого числа. Допустим, мы хотим хранить все наши простые числа в памяти, а так как мы знаем, что наибольшее из них занимает 24 бита, то можно представить длинный список из 24-битных блоков, хранящих каждое простое число. Так сколько же бит понадобится на весь список? Необходимый объем памяти равен количеству значений простых чисел, умноженному на объем одного значения. Таким образом, у нас есть около 5,1 миллионов значений по 24 бита каждое, что дает более 124 миллионов бит. Или, если перевести в байты, около 14,7 миллионов байт, то есть почти 15 мегабайт. Получается, что даже список этих чисел не умещается при наших ограничениях по памяти. Как и было сказано, хранение всех наших простых чисел меньших квадратного корня из нашего относительно небольшого предела невозможно с такими ограничениями по памяти. Не получится так сделать. Ладно, что будет, когда цены упадут тысячу или десять тысяч раз? Современные системы шифрования используют 512-битные и даже большие числа, что делает их поиск и перечисление невозможным. Например, если вас попросят сделать список всех простых чисел, меньших 200 значного числа, вам не стоит даже рассматривать такое предложение, потому что жесткий диск, необходимый для хранения всех этих чисел, получится тяжелее, чем масса всей обозримой вселенной. Можете провести вычисление самостоятельно, когда под рукой будет карандаш, бумага и несколько друзей. Но помните, что в обозримой вселенной содержится около 10 в 80 степени атомов, что является 80-значным числом. Очевидно, есть фундаментальное ограничение на объем памяти, который нам доступен, вне зависимости от того, сколько времени понадобится на вычисление. Однако постоянно приходится балансировать между используемым объемом памяти и временем решения наших задач. Так что для быстрого решения задачи проверки на простоту с использованием малого объема памяти и небольшого времени нам придется найти совершенно иной подход.